собираюсь пройтись по дому пока, наверное с этой камеры То, что просто, просто боишься. Привет, ты на канале Мистическая Корпорация, мое имя Тимофей Данишевский. В этот дом меня пригласил старый знакомый. По его рассказу здесь жила его прабабушка. И здесь происходила паранормальная активность. Она ему рассказывала, что в этом доме двигалась мебель, посуда, разбивалась от пол. И все то, что мы с вами наблюдаем, у меня на канале. Теперь же я чаще ездил по таким местам стараюсь находить локации и нам сегодня подарили собственно этот самый дом сейчас я объясню вам что будет происходить здесь в то время пока я здесь нахожусь мы проведем с вами ритуал по усилению этой сущности чуть-чуть подождем если будет ли она себя проявлять в этом доме если да то мы будем проводить ритуал который будет усиливать активность этого духа или полторгейста это мы определим, надеюсь, с вами в конце видео, что же здесь действительно находится. Покажу вам дом, быстренько пройдемся по комнатам. После этого я расставляю камеры во всех комнатах, и мы начинаем наш эксперимент. Ну что, друзья, сейчас, я думаю, стоит пройтись по дому. Вот с этой камерой я пойду. Я обнаружил, что здесь есть свет э, в розетке. Это уже плюс. Это значит то, что мне придется сэкономить немного свет это всегда радует это значит что я больше времени смогу здесь пробыть я с этой камеры сейчас прогуляюсь покажу вам дом и пока что я ничего не слышу и будем уже наверное проводить ритуал даже если ничего не произойдет вот этот дом. Камеру можно пока загасить. Возьмем свет. Зеркало, еще одно. Здесь есть кто-нибудь? А что это у нас тут? Похоже, что здесь подвал есть. Так, здесь кухня. за шум начинает что-то потрескивать начинает создаваться какие-то звуки камера я поставил остался только включить Так, чтобы не было и все будет в одном кадре Ну вот, собственно Я только что показывал вам дом Шаталась люстра И дом начинает издавать какие-то Жуткие скрипы Звуки Пока никаких движений не было, камера садится быстро, это. я думаю хоть какой-то кадр я и снял, это уже хорошо, а зарядку я к ней не взял. Подключаем камеру и проводим ритуал. Так, камера снимает, я думаю, что это прибавит немного яркости. камера не включается не включается странно друзья одна, одна камера вышла из строя так что в той комнате не могу поставить Сейчас я проведу реталл со свистком. Уже, уже начинаются какие-то звуки в коридоре. Но, как я и говорил, нужно это все дело усилить. А теперь пожалуйста, посмотрим, что за звуки в коридоре. Друзья, мы сейчас с вами видели, что активность в этом доме все-таки есть. И я здесь не один, получается. ты если ты здесь позвал друзья друзья спускаться туда нет возьму рация всякие будет с в карман даже Давайте попробуем здесь по рации. Черт а -а -а. Черт, черт. что-то наверху там -а -а. ч то наверху двигалось боюсь вылазить туда не то чтобы просто боишься Сейчас сверху пролетит еще. Там стул. По-быстрому. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. нет. Я в шоке. Давненько такого не видел, что прям давненько не был, что прям на глаза садилось. Друзья, сами прекрасно видите, что сейчас происходит здесь внутри. Я сейчас, пожалуй, закрою этот пол. Да, закрою пол. вот, собственно, и все. Сегодня вам удалось вместе со мной лицезреть то, что здесь происходило. Я думаю, что это полтергейст, хотя и были звуки по рации, но никаких конкретных слов или связанной речи какой-то я там не услышал, никаких таких четких ответов. А сейчас я собираю вещи и еду домой. До скорых встреч, друзья. Следующая локация не заставит себя долго ждать. Всем пока.